Доброго времени суток, меня зовут Сергей И сегодняшнюю серию видеороликов мы решили посвятить И Через месяц пришла и при первой же пробной партии расколоть яйца Они у меня просто отсюда вот так вот выпрыгивали Когда надавливаешь, выпрыгиваешь Мне пришлось маленькую сделать доработку Вот сюда на саморез, на маленький закрутил сантехническую резинку С нашего отечественного крана Кто разбирал, тут знает такие резиночки Она теперь служит упором есть маленькое примечание по этой яйцеколке. Она может колоть только яйца крупные, это категория С1 и отборная, С0. С2 категорию маленькие она не будет крутить. Сейчас покажу почему. Колоть, извиняюсь. Так. Когда вставите маленькое яйцо, сверху будет зазор. И прежде чем яйцо удавится, она разведет вот так лезвие. И, соответственно, когда вы додавливаете, оно просто поцарапает по, по скорлупе и через раз раскалывает. Это неудобно. Вот это минус вот этой приспособы. Делать какую-то накладку, она должна быть съемная, потому что уже не полезет крупное яйцо. Как это у нас происходит в работе? Вставляете. Благодаря теперь резиночке оно хорошо зафиксировано и не вылетает. И вот так вот надавливаете весь процесс. То есть для меня... Как для инвалида это очень хорошо обеспечивает, мне нравится, приятный. В принципе, так приспособка мне нравится. Единственное, да, вот маленько ее доработать и маленькое разочарование, она не колет маленькие яйца. На этом видео обзор заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. До свидания.